Вот, ребята, на верховую сеть поймали. Вот это вот ези, а это лещи. Ези примерно килограммовые. Так, ребятки, произвел небольшую закладку лещей. Лещи такие вот. Не сильно-то и здоровые. Нормальные, короче, которых ловит. у нас тут хвостов? Раз, два, три, четыре, пять. 7 8, 9, 10, 11, 12, 13 14 хвостов, короче Такой вот старый, старый комод Шифонер, блядь. Сейчас буду дымогенератор подсоединять И пробовать разжигать Но щепка у меня сыроватая Хер знает как будет Горелкой буду пробовать Ждите дальнейший отсчет Сейчас веточки ломаем Загружаем сюда, разжигаем Разжигаем горелкой так, ребятки, газовая горелка дует. Дым пошел. Одеваем крышку. Так, одели крышку. Подходим сюда. Здесь дымок заходит у нас, ребятки. Видите, как дым хуярит. Это от горелки. Сейчас закрываем. Нет, не будем пока закрывать. Сейчас буду включать компрессор. Выключаю горелку. Выключил горелку. Думаю, там уже нормально разгорелась. Пауза. Так, ребятки, подключил вот такой вот компрессор лодочный. Включаем. <свечу> Теперь у нас хуярит вот так вот дым. Закрываем. Все. Закрыли. Ждем. Ждем буквально, сейчас скажу сколько. Можно сказать минуту и открою покажу сколько там дыма будет пауза минута прошла открываем все тут закапчивается вся хрень выходит по маленькую дымок отсюда ну-ка сейчас проверим прошло ровно где-то сейчас скажу сколько времени прошло две минуты вот видите все вот тут уже Закопчение нормальное прямо Дым охуенно держится, закрываем Теперь проверим, что у нас под крышкой Есть ли дым Не разжигал уже минут пять Здесь поналомник а пропадает Вот а на Блядь, не надо дрова мельчить чтобы они проваливались и, Короче, он научился делать шипу. Вот это вот поналомные а леточки Это все золота Ножом строгая и Получается дым вообще желтый вот, смотрите, там все тут все вообще битком. Валит классный дом, блядь. Ну mm -hmm. прошло полтора часа. Сейчас дымок весь выпущу. Посмотрим. <соснания> Охуеть, дымос как! Это еще не желтеет. Итак, ребятки, продолжает второй день копчения. Купил себе вот таких вот куйнюков. Вчера три пакета купил ночью, заебенил. 30 рублей стоит. Сегодня купил 6. Короче, до 3 часов ночи у меня полно засыпал. До трех часов ночи вот столько вот осталось. Потом спать лег, лёг. Ну и веток накидал. Опилки сгорели, а ветки остались и потухло 6 часов утра сейчас, сейчас, Ну, 5 раз вот. Пока что опилку не засыпалась. Супой хуярит. Своей. Ну, вот, ребятки. Ну, не ну, готова до конца. еще не ископтилось. Вот. Ну, уже желтеет, блядь. Такие дела. С рыбки влага капает.